Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия, и я Вика. Сегодня я вас приглашаю посмотреть, походить по магазину Брунелла Кучинелли. Находится он в Праге, я давно собиралась туда, все собиралась, собиралась, да не было у меня девчонки смелости. Я понимаю, что я человек не той категории одежды, да, и мне просто было <стыдно> стыдновато туда идти, скажем так. Но все-таки я решилась ради вас решилась и ради того, чтобы увидеть вживую эти вещи и прикоснуться к ним. Да, вот мне хотелось прикоснуться, это мое желание увидеть это вживую и прикоснуться. Что же, какие эмоции я испытала, что я увидела? Вот я прошу прощения за качество съемки. Вот, вот я все тихоря, вот так вот снимала скрытно просто держала в руке телефон. Ну, вот так вот я, по большому счету я не решилась. Да, мне было стыдно, честно скажу. Вот я как раз вам засняла дорогу, подхожу я к этому магазину, он находится в центре Праги. Заблудилась я, в общем. Я пока его нашла по карте, я, конечно... Километра 8 находила. Но я сама виновата, потому что я решила пройтись пешком, прогуляться. Я каждую возможность использую, где нужно, можно пройтись, то я лучше прохожу с пешочком, а не еду. Вот здесь я вот решила пройтись. Но тем не менее, вот эти пражские улочки, девчонки, и я попала в такое место, что карта мне показывает, как бы что вот, вот так вот будет короче, я иду там, где будет короче, а там тупик. И я вот 150 раз возвращалась, в общем, кружила-кружила, но все-таки я выкружила этот магазин, я его нашла, вот сейчас я снимаю витрину, видно там этот жакет буклированный, вот этот свитерок, который... Я специально не буду вставлять сейчас фотографии с сайта, да, которые я обычно использую для разбора, я вот оставлю видео то, как я его сняла, вот в таком вот виде, чтобы вы увидели, ну, как выглядит магазин, чтобы вы сейчас не рассматривали модель. Просто посмотрите на магазин, я расскажу вам свои ощущения, то, что я увидела, и просто погуляйте со мной по магазину. Магазин, конечно же, вот я захожу, конечно же, это не масс-маркет, да, здесь очень все, видите, все очень... Мало вещей, потому что здесь нет раскладки, да, по размерам, что там стопочка лежит, и вы ищете свой размер. Нет, здесь подобраны на отдельных, как бы, вешалочках луки, да, вот здесь вот подобрана, да, свитерочек, штаники, там, курточка. Вот, вот этот джемперочек, он был в обзоре простой, жаккардовый узор, и он довольно-таки и в натуральном виде он довольно простой. Вот так вот жиденько-жиденько все висит на полочках. Два зала сейчас я нахожусь в женском зале. Он чуть побольше, где-то, я бы сказала, метров 40 квадратных, а вот мужской, наверное, метров 20, не более. Вот этот вот, кстати, кардиган, который буклированный, девчонки, я все-таки... Я рада, что я туда пошла, потому что я его собралась вязать, я вам говорила. И я пряжу уже заказала вот эту буклированную. Она уже мне пришла в Украину, но я отложила поездку еще на месяц, поэтому пряжа ждет, я его буду вязать. И я рада, что я его пощупала и посмотрела, как он сделан. Оказывается, вот видите, на стоечке висит этот кардиганчик, брючки, жакетик он одет интересно так одет брючный костюм и сверху этот кардиган как курточка вот это я хожу по этому залу женскому вот вот этот э, ментоловый свитерочек тоже я его попробовала но я еще там буду это я первый как бы проход первый делаю, да, так, по залу, потом я перейду в мужской зал, а потом уже ко мне подойдет, э, сейчас я, вот что, я так мялась, да, в одном месте, я продавцу сказала, очень приятные девчонки, я призналась, что я блогер вязальный, что я вяжу, и часто эти вещи просто копирую, я сразу предупредила, говорю, не, не напрягайтесь, потому что покупать я не буду, я иду, за вдохновением к вам. Вот, вот я вот честно, откровенно так сказала. Выкинуть меня не выкинули. Вот, кстати, я вот прохожу во второй. У меня такое ощущение, что этот магазин, как квартира переделанная, да, в магазин. Вот стоечка, этот кардиган из последнего обзора, девчонки, тоже из буклированной пряжи. Вот он висит. Немного вещей, гораздо меньше, чем на страничке. Ну, на официальной странице. Вот здесь только выборочно некоторые модели, вот, которые представлены в магазинах. Мало-мало. Возможно, это только в Праге. Так, возможно, в других. Ну, Чехия-то маленькая. Вот смотрите, вот здесь вот тоже кардиган одет поверх куртки, по-моему. Вот. Так. Ну тут ничего интересного, я просто смотрю. Здесь эти джемпера, их много на сайте. Ну, они же машинные вязки все. Вот этот большой кардиган, что-то у меня еще не было на него как бы фотографий, я еще не видела. Я, кстати, давно не заходила, надо зайти на сайт, что там новенького еще. Вот видите, этот кардиган, он буклированный, и хорошо какая-то интересная пряжа, такая с длинными этими буклешками, еще и орнамент. Мало того, что пряжа буклирована, еще и орнамент. Ну вот, я посмотрела женские, вот там пару свитеров, пару кардиганов, вот это, в принципе, и все из того, что как бы мы могли бы связать из того что нам бы могло быть интересно вот так и вот я прошла в мужской зал вот в мужском зале тоже очень очень скудненько все висит конечно же на сайте это все побогаче тоже подобрано все луком да, определенным вот все как бы скомбинировано нет размеров, я так понимаю, продавцы, они предлагают, ну, приносят размеры, если нужно, вот это я еще хожу сама, вот джемпер обычный, простой, господи, что, я посмотрела на цену 55 тысяч, это, чтобы вы понимали, это 2, 2 200 в долларах, в долларах, девчонки, это вообще обалдеть, ну, в общем, честно говоря, ну, не знаю, может, если я богата, <смех> может быть, я и покупала, но, ну, не знаю, ну, правда не знаю, вот, ну, видно, что качественная вещь, но не, на, не за 2000 джемпер. Вот этот мужской, кстати, как, на который у меня мастер-класс, но только в прошлом сезоне он был такой, в этом сезоне он, видите, тоже японское плечо, это я вам показываю, лицевая гладь меланжевая пряжа вот то же самое то же самое ничего особенного джемперочек вот этот вот тоже меланжевая такая пряжа приятная конечно но все понятное дело что это пряжа хорошего качества понятное дело что кстати, вот видите, руки уже девушки, это продавец. И это она же, я так понимаю, не под камерами. И она уже ко мне подошла и начала просто со мной разговаривать. Вот, говорит, вот такие свитера обвязала моя бабушка. Вот как раз в этот момент она говорит, я вот смотрю на него, и он очень-очень, типа, простой. Да? Ну, на что я, конечно же, соглашаюсь с ней, что вещь совершенно простая, регланом связана воротник под горло, ничего абсолютно сложного, ничего. Девчонки очень приятные, вообще чехи, они народ достаточно приветливый, мягкий такой, дружелюбный, поэтому, э, слава богу, я за это очень переживала, что я как бы не соответствую статусу, да, этого магазина, я прикрусь в него посмотреть, что там связано, но, к счастью, девчонки, Попались хорошие, и меня никто не выкинул, мне поулыбались, пообщались со мной, мы с этой девочкой поговорили, и, в общем, она спросила, видно, человек не вяжет, спросила вот про мелкие вещи, как они вяжутся, говорю, что это только машинка. Вот, и, и говорит, да и эти грубые они, что же машинкой связаны, понятное дело, что не сидят люди и не вяжут, да, это вручную, это, естественно, что это все вяжется на машинке, и платится, и она говорит, что платится, понятное дело, что за имя что никакая пряжа, вот, кстати, это мы с ней обсуждали, там далее мы еще с ней пройдемся, я просто э, снимаю эти вещи, но ну, параллельно мы разговаривали, разговор я про, просто сейчас вам суть передам, она говорит, что э, какая вы дорогая пряжа не была, если, даже если там овцы, э, овец кормили белой травой, она не может стоить 2000 долларов, правильно? То есть эти вещи, это однозначно цена за бренд, да, за имя. Смотрите, девочку видно. Приятная девчонка. Вот мы уже пошли к этому, которые мы вязали с вами, но только полупатентным узором. Вот нет большого количества вещей, все так, хотя потом я прошлась по этой улице, где вот эти все, ну, в Праге, где эти все брендовые магазины, у них, это не масс-маркет, у них у всех вот так вот скудненько развешено, видите, даже на полочках нету этих гор вещей, оно все вот так вот, вот, вот так вот, как, как сейчас развешено, и так оно и смотрится, ну, в смысле, нет завала в одежды, как, допустим, в HDMI, в заре, да, что там завешены, вот эти стойки, и оно падает, и, оно, и его всего много. Вот ну, тут по цвету, по луку, вот более менее подобрано. У мужских было вот три стоечки, все зеркало. Вот смотрите, вот это весь зальчик, я же говорю, квадратов 20 не более. Вот это мужская одежда. Ну, вот вам. Вот вам из ветера и, и по 2000 долларов, в которых, ну, я же говорю, не увидела я чего-то особенного. Вот, понятное дело, есть люди, которые это покупают. Ну, что я вам хочу сказать, девчонки, с одной стороны, я, кстати, даже и мне и приятно, а мы-то с вами и ничем не хуже, ну, пусть там пряжу мы найдем подешевле, а наша работа, и, и мы в брендах, у нас все отлично. То есть у кого-то этой возможности даже и нет. А мы хотя бы, хотя бы на шажочек можем приблизиться к кучинели, да? Вот. Что я вам хочу сказать. Э -э вот мы уже пошли. Нет, это еще мужские, кажется. Вот все, она уже дальше, она уже со мной ходила, она уже со мной общалась. Разговаривали мы, вот она со мной как бы спрашивала, выгодно ли это, говорю, конечно, не выгодно, вы же понимаете, что я, то время, которое я трачу связать джемпер, и это же время потратить, допустим, супермаркет на кассу пойти, да, здесь чехи, это просто несопоставимо. То есть я за то же время заработаю в 5 раз больше на супер, в супермаркете, чем я свяжу вот эту вещь на заказ. Потому что говорю, это невыгодно. Я это делаю просто потому, что у меня вот этот вот канал, и я это делаю для людей. Вот. Вот он кардиганчик этот в дырочку, который есть он в обзоре, девчонки. Я оставлю ссылку на обзор, посмотрите. И, кстати, я этот над этим тоже задумываюсь. Возможно, я его сделаю. Возможно, нет. Не знаю. Не, не, не буду вам обещать. Вот тут вот, э, ну, такой пиджачного типа. Тут я сделаю обязательно. А вот этот вот, посмотрим по времени. Хотя мне тоже довольно-таки нравится. Там джемперочек вот таким вот узором буклированный. Все-таки я увидела. Я... Я там думала, что чуть-чуть другую пряжу я себе представляла, а здесь я ее уже увидела и пощупала. Вот этот кардиган, который с орнаментом буклирован, совершенно другая пряжа. Тут видно прям такие букли большие, да, прям висящие. Вот. А в том кардигане, то там такая классическая буклированная пряжа. Вот. И на вид... Ну ничего, ну, ну, ну не хуже оно смотрится, чем мы с вами даже. Ну вот правда, девчонки. Ну вы, вы, вы слышите, о я говорю, не хуже, не лучше оно смотрит. Вот правда не лучше. То есть мы с вами вполне себе можем сделать достойную, хорошую вещь. Вот. Это меня порадовало, да, потому что я шла туда с такими ожиданиями, что я, вот я, вот. Увижу, наконец-то. Ну, вот этот ментоловый, которым всем, кому понравился узор. Кстати, узор я уже, уже у меня видео на подходе, на вот этот вот узор, на вот этот джемпер. Да, это кашемир там с чем-то, с альпакой, и с шелком. И, короче, она даже почитала этикеточку, девочка. А, вот. Да, приятный. Да, видно, что качественная пряжа. Ну да, ее можно заменить. Вот тем же самым Силки Роял от Сиарнард. Вполне себе заменяемая вот эта пряжа на тут. А тоже очень классная, мне очень нравится. Там шелк, альпака, еще чего-то. И по-моему. Вполне себе заменибельная вот этот ткань. И он хорошенький, но я не скажу, что, что прям это вау. Мы легко и просто это все можем сделать сами. Поэтому вот так вот, девчонки, я сходила кучинели, вдохновилась. Конечно же, ожидала я увидеть. Э, я ожидала увидеть больше моделей, да, больше их потрогать, пощупать, прочувствовать. Не было там ничего вот с весенней коллекции, этого с паетками, ничего. Только осень вот чисто новая коллекция. И то не все, какая-то, я бы сказала, третья часть. Вот он, кстати, этот буклированный. Он такой, он и не плотный, он довольно-таки такой дохленький. Ну, не знаю. Вот правда, девчонки, не знаю. Вот надо тогда дожить до такого момента, чтобы твое имя стоило 2000 долларов. Обалдеть. Ну, я уже, наверное, в следующей жизни, возможно, в этой жизни мое имя точно столько стоить не будет. Ну, ничего. Пусть оно не стоит деньгами, зато оно стоит, как вам сказать, не знаю даже, вот скажите вы мне, чего стоит мое имя вашей благодарности стоит, а это больше, чем деньги, вот, я сама ответила на свой же вопрос, вот, поэтому и это было все для вас, вот, видите, опять же, этот пиджак одет сверху на пиджак, ну, то есть вязаный поверх пиджака, вот такой вот, слоеный это все, такая капустка, да, комбинированная, довольно симпатично смотрится, должна сказать вам, Поэтому красиво, возьмите на заметку эту как бы комбинацию футболка, брючный костюм и сверху вот этот вот буклированный пиджак. Конечно, она наша зимняя, это не подойдет. Но кто перемещается в машине, то я думаю, это вполне себе такой... Хороший вариант, да, тут и движение будет, потому что это все-таки трикотажная вещь, и тепло, и движение, я надеюсь, конечно, что он теплый, судя по цене и состав, вот, ну вот так вот, все, больше мне показать нечего, два свитера из мужского, и сколько тут, раз, два, три, четыре, штук пять из женского, и больше там смотреть нечего было, скорее всего, я туда больше не пойду, хотя, возможно, еще и пойду. Просто посмотреть, как они меняют ассортимент. Может, у них как-то обновляется ассортимент. Не так, что осень завезли, зимнюю коллекцию, летнюю коллекцию два раза в году поменяли, и все. Возможно, не так. Вот на сайте он обновляет постепенно Кучинели. У него нет такого. Вот это моя осенняя коллекция. Бум! Он ее предоставил показал, и все, пожалуйста, довольствуйтесь. Нет, у него как-то все постепенненько появляется на сайте. Может и в магазине так. Ну, в общем, если буду в тех краях, я, конечно же, зайду, я думаю. Вот. Но я довольна, что я все-таки туда сходила. Я долго собиралась, долго э, запихивала свой стыд далеко и глубоко. Думаю, ну, все равно же, Вика, тебе нужно зайти, тебе нужно даже ради подписчиков зайти посмотреть и вот сказать свое мнение. Ну вот так вот, девчонки. Возможно, первый и возможно, второе видео, если я туда схожу, я уже по-другому это все буду делать. Ну, первый раз вот так вот, девчонки, еще напротив стройка там. Ну, тем не менее, все хорошо, девчоночки. Мне все понравилось. Ощущения понравились, потому что, знаете, какое у меня хорошее ощущение, что, а мы не хуже. И вот это ощущение греет душу. Поэтому, девчонки, оставайтесь со мной, подписывайтесь на канал. Э, лайк, комментарий, кол колокольчик, звоночек, становитесь спонсором, потому что я уже взялась за это все дело. И будут там появляться видео. Уже одно есть, ну и одно на подходе. Именно для спонсоров. Не видео, а мастер-классы там. Вот. Ну, все, девчонки. Я с вами прощаюсь. С вами была Витая Школа рукоделия Всем пока-пока.